Отмечу, что после нашего курса я понимаю, что 15 минут это очень много. Я заранее извиняюсь, что не до конца, наверное, оформила эту презентацию, но у меня вот такой случился инсайт после нашего курса. Неожиданно наш руководитель ушел на больничный, и я осталась вместо нее, открыла две аллеи славы, провела очень много мероприятий. И сейчас вот поеду еще на одно, но этот курс очень важен для меня, поэтому я хочу защитить свой проект. Коротко расскажу о нашем предприятии. Я работаю на Уфимском едином нефтеперерабатывающем заводе. Он включает в себя три филиала «Паланка Башнефть и является одним из ключевых активов Роснефти. У нас на заводе 9 тысяч, ну, на всех трех заводах 9 тысяч человек и в нашем секторе три человека. В основном у нас работают производственные работники, операторы технологических установок, машинисты насосов, товарные операторы и работники лабораторий. Описание целевой аудитории. В данный проект я взяла работников с детьми, потому что поняла, насколько действительно дети это тот механизм, через который можно очень эмоционально воздействовать на работников. Я вот расскажу про свой небольшой опыт. Я болельщик одного футбольного клуба с, с большим стажем, а муж записал моего нашего сына в другой футбольный клуб. И вот на днях прошло у них мероприятие э -э, в новогоднее, и я стала более лояльной к другому футбольному клубу, потому что я видела, как мой сын счастлив, как, он, как ему все нравится. Вот поэтому тоже решила воздействовать через детей. В основном у нас детские мероприятия семейные посещают дети от 4 до 11 лет, и возраст работников где-то от 25 до 45 лет. Они, как правило, эти работники знают ценности, но не всегда считают возможным их применять в жизни на, и на практике, на работе. Они считают, что это оторвано от жизни, от работы. Но если проанализировать успешных работников нашей компании, то это те работники, которые так или иначе жили и работали по ценностям. И система KPI во многих подразделениях, они в той или иной степени связаны именно с ценностями компании. В этом плане мне для меня в проекте важно, чтобы работники увидели, что в следовании ценностям это доступный механизм их карьерного роста. Также прослеживается тренд, то, что работники наших заводов, они сравнивают условия работы в других нефтегазовых предприятиях нашей республики, их очень много у нас, и с некоторыми компаниями Ростеха по смежным профессиям, в основном это ремонтно-механическое производство. И... Мне важно, наши работники, они амбициозны, им важно развиваться, получать признание и понимать, что они имеют от жизни очень много в плане материального благосостояния. Также они часто сравнивают себя с теми людьми, с которыми они учились, живут по соседству, им важно быть не хуже, чем их друзья, коллеги, родственники. А, вот, и поэтому я хочу показать, что наша компания неизменно находится в числе лидеров региона по многим показателям, что у каждого есть безграничное море возможностей, чтобы реализовать свои, свой потенциал в разных сферах, работая в нашей компании, и ценности способствуют этому. Работники наши хотят признания, развития и материального благосостояния. Ой, я... Это было перелистывать слайды. Также про родителей. Я проводила опросы, как они занимаются, с детьми хватает ли им времени. Времени на общение с детьми им, безусловно, не хватает. Но, как и все родители, они хотят, они уделяют большое внимание воспитанию и развитию своих детей. Как правило, с пяти лет водят детей на разные кружки, секции, оплачивают работу или репетиторов, стремятся к участию в Олимпиадах. То есть хотят, чтобы их дети тоже были признанными. В нашей компании долгие годы существует движение, волонтерское движение доброе сердца». Оно признано на федеральном уровне. Недавно мы получили медаль от президента Российской Федерации. И около 10% работников компании в той или иной степени являются волонтерами. И 1% получили признание на уровне руководства. То есть это проект, который действительно может объединять людей, а у нас проходят два весенних субботника, крупных, по высадке деревьев, куда работники приезжают со своими детьми. Они очень популярны, и мест на эти субботники всегда, всегда меньше, чем количество желающих работников. Итак, проблема, которую я буду решать, это непринятие и исследование работниками ценностям компании. Перед службой по внутренним коммуникациям также стоит проблема у нас есть корпоративные проекты, которые мы обязательно должны реализовывать. Например, это «Энергия жизни». Годовой бюджет на них около 700 тысяч рублей, и мероприятие мы проводим раз в квартал. Я думаю, что если я объединю нас в четыре ценности, если я раз в квартал буду рассказывать о какой-то ценности и объединю с проектом, то тогда у меня получится и оптимизировать бюджет. Не надо будет мне искать на следующий год, откуда я возьму деньги на этот проект, он уже заложен. Мне важно показать, как ценность добросовестность может помочь каждому работнику получить признание, развитие, материальное благополучие. Это то, как, как, как раз то, что хотят наши работники. А как добросовестность реализуется к всей компании нашей в целом, когда мы проводим экологические акции, посадка деревьев, выпуск мальков, поддерживаем волонтерские инициативы и как сама компания ценит участие работников в этих проектах и также поддерживает инициативы работников в волонтерских проектах и поддерживает, когда человек на своем рабочем месте проявляет добросовестность. Также это мероприятие, на мой взгляд, оно способно заинтересовать, привлечь внимание местных СМИ Потому что даже на выпуск мальков, где, по сути, в кадре у нас один человек и выпускает этих мальков, иногда приезжают наши местные журналисты, потому что август это такая довольно-таки спокойная у них пора. А мероприятие такое масштабное с детьми, я уверена, оно привлечет СМИ, и это также будет способствовать и нормализации информационного фона вокруг, загрязнения заводами окружающей среды, воздух у нас вот. В прошлом году была очень большая проблема. Мы разбирались, выясняли, доказывали, что это, в общем-то, не мы загрязняем. Но, тем не менее, наше ответственное отношение к природе мы хотели бы показать. Для меня важно, чтобы, уходя с мероприятия, работник думал, в какой же крутой компании он работает, как много компаний делает стоящих проектов, в котором он может присоединиться. Также он может добросовестно проявлять себя на работе и получить признание или стать частью волонтерского движения. И чтобы он прокручивал себя в голове, как я могу добросовестно работать, и что добросовестность в моей работе, чтобы он переводил на свой язык и как бы приземлял эту ценность на свое рабочее место. У детей же должно возникнуть чувство гордости за их родителей и, конечно же, веселое настроение. Некоторые... Так, я в качестве экспертов я привлеку к своему мероприятию работников предприятия. У нас есть биологические очистные сооружения, это крупнейшее сооружение в Европе. Воду оно выдает ну, после очистки даже чище, чем в реке, из которой мы забираем, по многим показателям. и в этом плане нам есть чем гордиться, и работники смогут рассказать об этом. Также мы привлечем экологов и сотрудников лаборатории окруженно-окружающей среды. Они будут выступать участниками и экспертами, на сцене будут помогать их дети, чтобы у них получились некие совместные интересные проекты, как, как они расскажут об, об этой работе. А в безусловно подготовку к этим выступлениям мы не оставим только на работников мы с ними будем проговаривать прописывать сценарии репетировать. Это даст им возможность взглянуть на свою работу с другой стороны и, и еще они смогут продемонстрировать коллегам свою гордость, своих детей. Ключевая информационная идея – успех в крупном большом деле начинается с маленьких, как мальки, посильных шагов. У каждого свой путь, и компания дает возможность реализоваться каждому сотруднику. Делайте простые добросовестные шаги, и всем будет хорошо. И вам, и к детям, и природе, и коллективу. Нужно сохранить природу для наших детей, и завод в этом тебя поддержит. Ключевое сообщение – большие добрые дела начинаются с маленьких шагов. Сохраним природу для наших детей вместе. Мы здесь не делаем какой-то крен в сторону. Я не говорю здесь о добросовестности. Это будет подразумеваться, потому что Это... этот проект, он больше волонтерский, семейный. Я не хочу, чтобы он воспринимался как пропаганда ценностей компании. В нас название у него в доброе плавне Ежегодно наша компания выпускает в реку несколько тысяч мальков. Мы советуем, все, какие породы рыб выпускать с Министерством экологии, природы природопользования. Их, как правило, работники по охране окружающей среды привозят из монастыря, который находится либо на Волге, либо на Каме, в зависимости от выбранных пород, и выпускают в реку, делая несколько кадров. На мой взгляд, это очень хорошее мероприятие, очень трогательное, на котором стоит побывать каждому работнику, из которого можно сделать достойное интересное событие. Меня лично очень зацепило это событие, я просто пришла пофотографировать, но ушла другим человеком. Так, зоны активности на импровизированной сцене. Мы, получается, объединяем выпуск мальков, детский проект и волонтерский экологический проект. Здесь зона активности действует последовательно на импровизированной сцене. Ведущий с двумя помощниками, аниматорами это Москот, наш Бобер и желтый леопард раснефтенок рассказывают о важности сохранения природы и том, что компания много делает для защиты. Он, например, говорит: Дети, а вы знаете, что ваши родители работают на заводе, сохраняя природу? Что они делают? Нет, может, спросите у них, и здесь родители смогут как бы вспомнить, что рабзавод делает для защиты природы. Или, например, дети сразу могут вспомнить, что они вместе сажают деревья, например, а в последующем им подскажут родители. Здесь плавно переходим к рассказу о биологических очистных сооружениях. У нас появляется такая первая интерактивная зона, зона очистки воды. На сцену выносит макет фильтра, который очень упрощенно показывает, как работает комплекс по биологической очистке. А В роли эксперта выступают работники предприятий биологических очистных сооружений и их дети. Детям там тоже дается, но они как помогают, рассказывают. Цвет воды меняется, наглядно видно, что вода почистилась. Руководитель биологических очистных сооружений вручает благодарности детям работников. То есть получают признание не только работники, но и их дети. Мне кажется, для работника будет очень приятно. Также награждаются 2-3 работника, в том числе из биологически очистных сооружений от Министерства экологии за проекты по защите очистки очистке воды. Следующий ведущий говорит, что у нас в предприятиях, у нас на заводах никто не работает только на глаз, а все проверяется и говорит, ну, начинается интерактив, а как у нас работает правильно, добросовестно и в соответствии с наукой. Выкатываются лабораторные опыты для развлечения аудитории, какой-нибудь зрелищный опыт из готовых наборов ставят дети лаборантов, чтобы это было красиво и зрелищно. Родители им помогают, параллельно рассказывают о том, какие крутые у нас лаборатории. Они у нас побеждают в федеральных конкурсах, занимают призовые места и также вопросы... Ну, соответствует, следует вопрос, почему, ну, как там работают люди, рассказывают, рассказывают, и мы опять приходим к добросовестности. Затем работники показывают, как определяется качество воды, когда это производится, и что плохого может случиться с природой, если вода, если кто-то из них сработает недобросовестно, и в реку попадет спорт, ну, вода плохого качества. Пока проходят эти опыты, все дети, которые там собрались, могут провести небольшой свой опыт через элементарный фильтр, пропустить воду, увидеть, как меняется цвет, экспресс-фильтрами посмотреть, экспресс-тестами посмотреть качество воды. Следующий этап, это самый важный, на сцене экологи и их дети. Здесь представление «Природа волшебница» показывают дети экологов. Они собирают заранее подготовленные рисунки рыб у детей и там проводят манипуляции, и фокус, и рыбки оживают там. Ну, показывают уже в стеклянных колбочках, из которых мы будем их запускать, как ожили рыбки. В цистерне, из брендированных цистерны мы будем их запускать, и каждому ребенку, который придет, мы также дадим в руки еще баночку брендированную, стеклянную, чтобы он смог выпустить рыбку. Экологи наши рассказывают о том, зачем вообще проводится это мероприятие, как за годы работы изменилась, изменилась популяция этого вида рыб, и как правильно выпускать мальков, что их ни в коем случае нельзя держать руками, что там нельзя их взбалтывать, перемешивать, нельзя непосредственно прикасаться к ним. Но Они, соответственно, все это обосновывают. Также руководители Экологов награждают детей экологов и представители профильного ведомства награждают работников. Они работники в каждом награждении выходят со своими детьми. Так, Детям в прозрачно брендированной таре выдаются рыбные мальки, делаются фотографии, запускаются мальки со специально импровизированной деревянной пристани полумостика. А затем в реку по специальному брендированному желобочку поступают уже остальные мальки, потому что мы не сможем запустить из этих баночек несколько тысяч мальков. Ведущие в это время рассказывают, что в цистерне все время выравнивалась вода, постепенно смешивалась с речной. Мы обсуждаем, зачем, зачем это делать. И приходим к выводу, что это делается для того, чтобы мальки лучше адаптировались. Этого можно было бы не делать, но мы работаем добросовестно, смотрим, как мальки ведут себя в большой реке, обсуждаем и умиляемся. Следующий этап – это я назвала сортировку мусора, рационализаторство на производстве, добросовестность – это тоже, тоже тот момент, когда можно проявить добросовестность. И выполнение всех предписаний профильных министерств – это тоже сохраняет природу. Представители администрации награждают активистов, которые организовали сбор в торсырья на заводе. Они тоже, конечно, выходят с детьми, и эти активисты потом проводят веселые забеги. Важно не только прибежать первым в их рамках, но и в правильную коробочку, в правильный контейнер положить мусор, Там, стекло к стеклу, бумагу к бумагу. Руководитель завода награждает рационализаторов которые той же схеме. Они проводят мастер-класс для А. Еще у нас есть рационализаторы, которые внедряют различные проекты по защите экологии. Их награждает руководитель завода. И они проводят мастер-классы по... для детей по сбору 3D-пазлов, брендированных нашим брендом. Рыбки для детей помладше и заводская установка для детей постарше. Этот брендированный пазл дети забирают с собой в качестве сувенира, общее фото, и на этом мероприятие наше заканчивается. Я после этого мероприятия жду, чтобы каждый работник... Ой, я опять не пролистала. Я жду после этого мероприятия, чтобы каждый работник примерил на себя ценность, добросовестность, подумал, как он может работать еще добросовестнее, может ли он стать участником волонтерского движения «Добрые сердца», и поверил, что любую его инициативу поддержат коллеги, поддержат предприятия, и они смогут реализовать. И что при помощи ценности компании он сможет развиться, получить признание и сможет улучшить свое материальное благосостояние. А еще я хочу, чтобы дети стали... Амбассадорами нашей ценности добросовестность у них дома и с гордостью рассказывали своим друзьям, родителям, которые втор, втор, второй, вторым половинам, которые были в это время дома, о том, как круто, в какой крутой компании работают их там папа и мама. У меня все.